Нормально? Привет, привет.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 Я вот тут недалеко раньше жил. Ну, до войны еще. На Петровке. Один из всей семьи спасся. Ну, на работу я, ехал. Я, я, я... Звонить пробовал, но куда то Сейчас как, нормально, слышно? это... А тут сейчас у него глюканы Что такое? Черт! Даже тут не прыгает, ничего не Черт! Черт! Да что же это творится?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 Артём, нам просто необходимо поговорить с Чёрным. Я понимаю, что ты теперь в ордене и подчиняешься Мельнику, но надо убедить его отпустить тебя. Хан, я сказал ну, на выход! Я доставлю вас к полковнику. Тут секретный объект, хан, и ну, тебе тут будет. быть не положено. За мной! Давай. Собирайся, Артём. Я подожду у выхода из казармы. Пошли, Попробуй, сказочник!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 знаешь, мне тут уже давно, да. а я все привыкнуть не к могу. К... Странное место, как 6 Никогда да. бы не подумал, что такие огромные бункеры вообще бывают. Здорово, Артем! Здорово. А этот парень, кстати, был в той группе, которая d6 нашла. Не, мужики, да, не знаю, как да, вы я на поверхности каждый раз как спасибо. А я вот в новобранцах. Слышал, что а а Романа свидетеля. А а с Романом? С ним-то что могло скрестить? За валяются. Стало, с того самого похода в Великую Библиотеку. Давай, давай! Тебе еще ну, ты похода, посмотри два, на тех двух столах. Неудивительно, что полковник он показал, единственный будет, кто уже да, добрался. Да, Иди ты! Вся группа да, полегла? Там же вроде все спокойно было на болотах. Видишь, вешки? Идешь по ним, чтобы... Привет, Артём! Говорят, ты теперь полноправный рейнджер. Надо будет это дело спрыснуть. А пока... Давай тебе, тебя экипируем. Итак, приступим. Прежде всего, противогаз. Без противогаза на поверхности шаг не судишь. Одна пыль чего стоит, фонит до сих пор. Да? Как яйца запекать Да и в метро есть зараженные участки. Не забудь фильтры. Конечно, противогаз смотрится и без них неплохо, но пользы от него тогда ноль. Так, аптечки. Что тут скажешь?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 Лично. Теперь самое интересное — Выбирай, какие нравятся, и испытай их в тире. Обычно рейнджеры носят по три ствола, и выборы их зависит только от тебя. Пушки. Попробуй выстрелить в Обычно. Молодец. А теперь стрельни по бронированному. Улавливаешь разницу? Броню. Броню. Много патронов надо. Так что смотри, если попадут Значит, брак бронирован. Попробуй выстрелить в голову. Попал, так попал. Чувствую, черт мой Но вроде бы основате у своей. Можешь. Или отправляться к поданию. Так, я предстоит. Ну-ка. Понравилось. Хочешь другую точку испытать? Выбирай. Есть из чего. Я знает, Романов до сих пор рассказать не может. Когда смена пришла, в церкви он один был. Сидел на полной До сих пор сидит и молится. Ну кто так бьет? Кто так бьет? не замечают. Будто только он, да бог, а больше никого в Главное не говорите им, Говорят, еще при Сталине готовится. строить <связь> Строили, строили, пока СССР не развалился. Они-то знали, что война будет. Готовились.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 Говорят, на болотах завелась какая-то нечисть. Пострашнее этих твоих черных. Туда лучше не соваться. Слышали сегодня приказ? Закругая. Хватаемся, мы тут радио. Объект чистый. Мельник вызывает к себе командиров зверь. Зверь. Будет большое собрание. А это что? Леха, не слушай этого клоуна. Открывайте ворота! Здорово, здорово. Ты про Лесницкого-то слыхал? Николаевич, Ты о чем это? Открывай У из лаборатории оттенка. спроси. Черт! Что он там уже натворил? Открываем! Будем проходить. Хороший здесь. Ладно, пошли.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 и богатства несметные. Похоже ведь, правда? Вот только грабители и макил, во а все времена ждали проклятия. Хан, ты заткнешься или нет? Эй, что случилось? Говорят, Лесницкий что-то натворил! Лесницкий. А чёрт его знает! Лесницкий был в лаборатории. Смена закончилась, дверь вскрыта, Все разворочено, а Лесницкий пропал. Вот дерьмо! Так, а внутри там что? Хранилище там, вроде химическое оружие, хотя черт его знает. Капец! Сейчас мне полковник Залесницкого Лесницкого в раскаленную но загонит глубоко в душу. А я как назло без вазелина. Ладно, пошли. Да. Это мы d6 ну так, взяли, но сколько ждут выхода в и входа? Целый город, тайники, бункеры. Хотя, конечно, а, о такой брать. базе можно Барус, только мечтать. Брать. Только что ребята вернулись с кольца. Говорят, Ганза укрепляет свои поградпосты посты по всей линии. Особенно те, что красным мельфолькоза. Мель, мель, мель, мужики, выводить. А кто не знает, что. Герман, этих мельников штаб, играете? По вызову. Так точно, будем. Вот.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 Тогда, пожалуйста, покороче. В ботаническом саду я видел черного. То есть одна тварь жива? К счастью, да. К счастью? Хан, что за бред? Черные худший из всех угроз, с какими сталкивался орден. Полковник, черный один. Он нам не угроза. У Артема Дар, я думаю, он найдет с черным общий язык. Отпустите его со мной. Хорошо. Артём, отправляйся с Ханом и найди Черного. С вами идет наш лучший снайпер. Она. Есть. Зачем Что снайпер? Происходит? Чтобы наверняка уничтожить Черного. Что? Руку? Да как вы Руку? взять Руку? его? Руку? Убийца! Руку? Вы совершаете Руку? ту же ошибку. Нет, Руку? я выполняю свой долг. Вывезти его. Вывести. Артем, Руку? это твой последний Руку? шанс искупить Руку? вину, Руку? избавиться Руку? от кошмаров. Блин, ну, а на эти бредни, Артем. Похоже, черный уже успел покопаться у него в мозгах. Выполняйте задание, и мигом назад. Скоро война, и ты мне будешь нужен здесь. Вперед! Что застыл, кролик? Да. Давай за мной! Артем, скажу прямо. Черный тебя чувствует, так? И не забудьте контрольный. Лисницкий оказался внедренным агентом. Я должен сделать то, что от меня требовал Харта. Что мне приказал Мелик, и от чего я не могу? Я должен показать всем им, что заслуживаю честь быть бойком Орден, посвятить своих же защитников и защитную Кто кроме меня не подходит для этого задания, я единственный, кто оказался не них своим плечом. Возможно, был рожден для того, чтобы избавить человечество от них раз на себя. Теперь я в шаге от завершения миссии. Почему же тогда у меня так неспокойно на душе? А я? Ваша задача Потому перехватить его, прежде чем он наряд. доставит украденный контейнер. Я... Еще скажи, что веришь этому психопату Хану. Конечно. Мир с черными. Я в одном жалею, что не была тогда на телебашне, не наводила ракеты и не видела, как горит их поганый улей. Да, Договориться с ними. Пустить их к нам в метро, чтобы они забрались к нам в головы и управляли нами как марионетками. Да это же все равно, что договариваться с дьяволом. Вот ты, Отойди от края платформы подаем монорельс. Что, братан, давай? Да, кролик. Ладно, загружается. Год назад, стоя на вершине телебашни, я видел, как ракеты падали на ботанический сад, обращая всех живых существ так, в пепел. Все, Вы должно... быть. Раньше все это было обычным делом, а сейчас Монорельс кажется фантастикой.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 кстати, она висит и... Но... Но... Я попробую подать напряжение, врубить свет. Пока давай. пользуйтесь фонарями. Давай, давай. Так. Готов? Вперед. Нажать а. Там что подзаряжать же надо. Ладно, да что -то... Осторожно, двери закрывают. Удачи, ребята!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 я поняшь дома сижу и тренируюсь там ворота открываю, разные. Тут все да. чисто. Выдвигаемся. Так, так. я ты, ты подожди, подожди. Я видишь что-то обыструю. Ты там не торопись слишком сильно. Так. Должна... По плану ты... впереди вход в коллектор. Ага, в коллектор. Понятно все дело. Хорошее дело, но я ищу тут добро. Добро. О, Иди моя, вперед! Я так. за тобой! Так, словно не могу. А, он извинил, короче. Это, я думал, фильтр, это не фильтр. Давай, заходи! Ничего, не запачкаешься. Да, нормально, нормально, запачкаешься Так как смотри. Слева бы. Жадная. жадная Давай жадная. направо. Да, нет, Слева так. тупит. Ты не командой. Что-то испугнуло а Так, крыски. Так, подожди, подожди. Так, ой. Так, крыски, крыски. М -м -м -м. Короче это. Ладно. Мы идем, мы ищем, мы, короче, мы лутаемся, Мы ищем лук, мы ищем потрошки, мы ищем... Полейки, потрошки. Зараза. Вот эта скорость. Я убегу. Быстрее. Думаю, тут ты ничего серьезного не будет. Так. так вот. Лестница. Подожди. Осталось Я совсем чуть-чуть. Я И щас... посмотрим, кролик ты. Я или понял, кто? понял, понял, понял. Кролик я. Я люблю это дело. Пойдем, пождем. Может дело и не в черном. Время сейчас тревожно. Очень похож на тревожную улицу. Созданная когда-то, чтобы убегать в метро от опасностей, Он сам навлек жителей под страшного в Когда мы проникли в ДБ и нашли огромные запечатанные хранились, казалось, что мы спасли человечество, и запасывали карты продовольствия, которые тут должны храниться с действующим ядерным реактором. В метро можно будет оставаться столько, сколько понадобится. Дожить до этого дня когда дородят на Там можно вернуться туда и. Искать короче подожди подожди, дай дай дай дай подожди, подожди, подожди дай да однако, так ладно, убрали <связь> Противога. Так, ладно. Ну слушай, как и так вперед-то полезу, Мне же нельзя забрать. Хватит пялиться смотришь, на мою задницу, кролик. Не для тебя цвету. Вот знаешь, вот не смотрел, вот пока ты не сказала. Я говорю, как вот теперь разбился? Потирается, похоже, Блин. Помоги-ка. Да без проблем. Я же вообще все у вас. И какое сильный. Чанана. Смотри, я тебе покорю твою симп. Дерьч. Давай. Двигаемся к главному входу. Смотри. Там удобная позиция. Смогу держать больше территории. Я понял, понял. Так. Ты стой. же вроде не уязвим для их. Воздействие, так? А Нет, я простая девчонка, держать, мне теперь. туда оставаться нельзя. Вот и не с собой Так. Теперь слушай внимательно. Ты, Ты идешь, вперед, идешь вперед, ищешь тварь. тварь. Да, Думаю, они тебя так любили, что мы тебе Старайся оставаться на виду, я буду тебя прикрывать. Здесь мясо, можно мясо пожарить. Нажмите P, протереть стекло. Хорошо. Можешь на меня рассчитывать. Если вдруг у тебя дрогнет рука, я не подведу. Я знаю, Ладно. что ты меня поможешь. Не буду номер. Че? Ну, пожалуйста, пожалуйста. что тут прошел? Постой! Он должен быть тут! Следи за тобой! Прыгай за ним, Архип, Вижу! Сейчас я ему гаду! Я, в принципе, думаю... Блин! Налево. Я вижу, вижу! Подожди! Не нервничай! Всё! Блин, ты мне... Направо! Их, Он да. прямо на тобой! Осторожнее! Готов! Да не бойся, я не буду тебя трогать. Не-не-не! Ну видишь, я там маленько тебе шкуру подранил. Ладно, все, не переживай. Гутен Морген! Ладно. Существо, которое я встретил на выжженных останках ботанического сада, выглядит как черный. Господин штурмбонфюрер, свежее поступление. Двое красных и боец ордена были захвачены возле ботанического сада. Около Ой. рейнджера был обнаружен мутант размером с ребенка. Он также был доставлен в рейк.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 Это произвол! Достойно да спокойно. Что там у тебя? Так, 318 миллиметров на 302. А? Смотрим в табличке. Н ну вот, поздравляю. Ты мутант! Нет, нет, пожалуйста. Мусоропровод. Вопрос простой. Какое задание выполняли в ботаническом саду? У разведки своей спроси. Фашист недоделанный.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 Так, ну, предел, понятно, понимает, дистанционный да, давай, замок. Отвали. Я одно знаю, в одиночку отсюда не выбраться. А вместе шанс есть. Так, а что они там говорили про мусоропровод? Давай через мусоропровод, братан. Это, короче, открывай. Ты можешь с ней взаимодействовать, я пока не могу с ней взаимодействовать. Давай, давай, давай. Давай, сделай доброе дело. Ладно, выбираемся из этого концлагеря, там посмотрим.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 Понял так, тебя. так, так, так, так, так, так, Двинули! Ты, главное, на свет не показывайся. Темнота, друг диверсанта. <свистит> так, кажись проскочили. Ну-ка, ну-ка, решетка. <свистит> с два, видно, мало каши ел да тут не пройти ну говори где надо ладно куда дальше то а что если братишка а ну ка подсади да без проблем давай за мать Наверх. Так, а сейчас представь, что ты маленькая сука мышка. Пригнись и потихоньку. У тебя Теперь рук. тихонечко По двигаю вперед. Ты с Замри. А так как хорошо, пристрелим у тебя и людей сбережем Не стрелять мы его не станем. А тамри. Спасибо, господин офицер, спасибо Стрелять неэкономно Фюрер считает, что уроды Не заслуживают. За мной мной <с> <с с> Но это единственный вопрос, по которому я не вполне согласен с Федором. Делаем так. Всегда. Ты правого, я левого. Однажды. Я своего отвлекаю. Шесть Тут ты снимаешь своего. Форштейн. Давай! Потом Только раньше времени не начинай. Нельзя. Все, плейнул, работаем. Что же делать? Пожалуйста! Пожалуйста! Я электрон! А вот отличное решение. Забить его! Эконом! Слышу? Смотри, стоит! Ох, молодец, даже не вякал, гад. Слушай, эй, слышишь меня? Там рычок! он лестницу опускает. Ну что ты ворочишь? Перебей их столько, сколько сможешь. Нам всем все равно конец. Не знаю, почему игрой не задумал. Открой Может, клетки, а? Там в караулке пульт наверху. Ну, что тебе стоит? Или Только подохнем все Я себя. попробую. выкрути что а понял Ч ⁇ Городу, Спасибо. Давай на ту сторону, может там выйдет подняться понял, Встретимся наверху, пожрать. не пуха Дайте хоть чего, пожрать Кормить тебя еще, тебе ж подыхать все равно Хоть грибов бы Слышь парень, открой замки, в караулке пульт в стараюсь, если до караулки дойду. Ничего. Скоро все это кончится. Не так, в караулке путь. А, ну я вообще попаду в него. Что кажется. значит ты его отпустил? Ты что, рехнулся? Его же образ шарфера приказал в расход. Это же трибунал. За сочувствие урода. Не знаю я. Я смотрю на него. И вместо этой черной обезьяны сморщенной тут вижу своего пацана цинишку своего ну и а тут еще этот торговец ганзы продай говорит зверька чего его стрелять хорошей бабки говорит дам ну я и что заплатил а то ты так, чего гуляем? так конец смены у нас тогда нечего здесь торчать марш казармур есть гербер шарфюр репети ничего говорят. Короче, спокойно. Ладно, потихонечко. Три ножи ты меня. Так, метнуть нож, нажмите С. Ага. А, что? Что такое? Шорох. Интересно, что это там? Непонятно. Вроде отсюда слышал. Хотя... Чего, Не потише это все дело взял. Здорово, привет мне. Парень, Там, как мишка, ты его? Тише, тише. В... Услышь, не ты не все. Глотай газ. Тихо, ребята. Тихо, ребята. Тихо, Никто ничего не слышит. Вы шакаете. молодец. Но будьте Вы осторожны. Если нифига. вас заметят, Никакого сразу пустят газ. Никакой. Да. Ты без стойки Герой! Теперь надо, чтобы с той стороны нам шлюз открыли. Вон кнопка на стене. Это вызов. Жми. Крячемся! Момент. Вот, так лучше. Кому там приспичило? Вы со мной шутки шутить будете? Ну-ка, лезайте? Пацаны, ну что за ты? Ты кто такой? Да он это? Мимо проходил, уже уходит! Выдавай шлюз, жив! выпустите нас! Там на отдыхании. Можно, можно открыть все камеры. Не могу я больше здесь. Да, понял! Закрывай, закрывай шлюз! Я жить, хочу! Подожди, я хочу хватить. Еще раз место уже а, сначала. Пожалуйста, осторожно! Закрывай шлюз, скорее! Я понял, где взлететь. Выключай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 Ты единизом, а я сверху, прикрою, если что. Минус один. Главное на стыд не попадал. Урок. Да нету там да, на стеллажах ничего. За ножку. Короткий резор. Стоять! Кто-то? Да? Стоять! Понятное дело, так, я а хочу пройти посмотреть Есть. Вот так. Mm -hmm. Ясно. Да, подожди, не открывай. Глянь на той стороне. Там должен быть такой же выключатель. О! Видел кто в клетках? С отклонениями большинство. Ну там тут. У кого ноги, руки, у кого -то. Нашел? Жми! Да, подожди. Так, вот Поток это ругение Я открыл всю да, прососновку, ребят Это и плюс, эти фашисты Пошло на Как отрывается время у вас Я за тобой Которые на гражданах не, блин хороший поступок вообще прям я, ну, я давно Побегать с фашистской тюрьмы прошел под девушку. девизом враг моего врага и хотел... ну да. молодцом не зря тебя в рейнджеры взяли а то со мной не останавливайся а? Держись, Артем! Ищи чуток! Быстро! Загнать их! Твари! Ворота поднимают! Вали Я их вижу! Вали! Заводи! сука! Остановите их! Стой! Удали их! Ну, не говори. Нам удалось невозможное. Теперь моя задача... Так, кажись, оторвались. Теперь на театральную рвём. Больше некуда. Ты как там, живой вообще? Молодцом. Роник вещь. Чёрт, тупик! А ну, держись! Все, приехали! Не Делать нечего! Дальше на своих двоих! Вот Айда за мной! Так, нам фонарик. Кто за туннель? А. Ни на одной карте его не видел. Давай тут поосторожнее. Рейк все же. Я понял, может, все-таки без фонариков. Без фонариком... О! Труба! Артем, давай сюда!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 Проверьте свой сектор туннеля. Повторяю, проверьте свой сектор туннеля. Мы крысу из вентиляции достали. Там еще могут быть. Принято! Проверяем! Черт знает что творится! Одного взяли, а сколько их было? Красные диверсанты по одному и не ходят никогда. Проверить нас. Убить, а? ну ну, да, Ничего, ко мне, копряся. Не долго Ау, О, О! Ничего, найдется. Это У меня на мутантов О. чутье. Ну, ну че вы это? Ну чего, знаешь, я урод? Ну как? Отвольте. Да никак. Ничего, попадется. Не очень у меня. Ну, в принципе. Да. Я, я, я, я, ничего нормально. направлено, чтобы как можно меньше получать увеличить никому да не! Дохни, а, а черт! Они так появляются, прям неожиданно, как-то прям непонятно. Вот же свинья! Да ладно, ты успокойся, что ты сделал? Так, что это где? Так, подожди. Ну я тебе... У -у -у, Спокойно, детка! Вот эта пушка... Бингал? Нету! А вы чего хотели? надо его найти короче и от чего-то же эти были ключики так что мы сейчас попробуем поискать я честно говоря уже не помню где где где где, где. Так, стой. так здесь ничем не стой, Подожди, чем-то он там вроде а. так источник кирки много пояснили и нападение на наших патрулей взять и меня в давай ты бы уже давно не тайны и на метро действительно надоедается новый народ. Вот Внимание! Держаться до последнего! Подкрепление уже близко! Что ты говоришь! Почему стрелять без окружить! Так, ребятки, ребятки, я думаю, пиз хороший, но, да, пиз хороший. Кушитель, я вот знаешь, это, я, честно говоря, блин, на это, сомневаюсь, Стоит его брать, вообще, блин, не стоит, не стоит. Я думаю, в принципе, стоит. Кривого. Это хорошее дело. Еще мне надо, давай пошаримся только Так, стой. Хорошо. Так, ладно. О, о, -о, -о. -о, -о. Ладно. А ты диван? Так. У, -у, -у детка. М -м -м. Хороший тест. этот то еще лучше. Я тут оружие нашел. Мне вроде внимания. внимание. С таким проводником, как Файл, не пропадешь, кажется, он бывал тут раньше. И странности рейха его не удивляет, Хотя бы я... Хотел бы я знать, что за задание он выполнял, но поговорить как-то не получается. Ведь Файл, похоже, знал заранее подготовки рейха к войне. Для меня это было откровение. Баки, охранилища, которые мы обнаружили в дыбе, уже расползлись по метро. Орден не собирался приславить себе эту находку, но времени объяснять. Объясняться остается все меньше. Рейх уже готов цепиться в глотку ордена и отбить. Ясно, что ничего не ясно. У-у-у. Детка. Так. Гинго. Итак, погнали дальше. Ой, Стой, стой, стой. Так. Тут? Я, короче, здесь не помню, куда надо. А, я понял. Помню. Да. Погнали. Ууу, Пашу наверняка ждет петля. Ладно, погнали. Ждет. Не, не будем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 Чего ребят? А вы, ребят? Уродился. Еще... А преднай, чего? Что мать у тебя ничего обладает. Нормально. Образивник уродов родился. А, а значит, что? Что? Что либо ты тоже с либо мать твоя шлюха. А ты. А, а ты. Ну давай, скажи. Моя мать шлюха. Говори, Дрин. Иначе ты у нас... Получается уродом, раз твоя мать уродов рожает. Нет. Не выйти, Нет. А? Что то Нет. Это, кажется, что такое шорох? Интересно, что это там? Вроде со слухом у меня порядок. Были же шаги. Как ты, ключи. Показалось все таки короче, не надо. Слушай. Вечно под конец смены так. Будто смотрит в спину мутант какой. Нет! Стоять! Нет! У ну нас да... стойте, я пустой! Внимание! тебе крышка гадная! Потери. Нашего убей! У Нашего нас потеряю! Нашего Я убил. блин удалось, получаю так подожди я еще там по первому этажу пойду да. я не вырублю а на что у вас тут лифт пар а. так откройте мне уже что-то оружие давай Детского. О, это ещё не хватало, блин. Тимачок, Ладно. Блин, где калаш-то? Мне нужен калаш. Калаш хороший дело. А, так -а. Квартир и курить. мяско было. Вижу какая-то стоять. Рубим. Я пришел, Да не пришел, оставлялся в Я зашел от Да-да. Так, и, и, и, и. Блин, по тебе не помню, куда. По тебе не помню, куда. Закрыто. Ну ничего, сейчас мы, короче, разберемся. Может быть, сюда просто не понял, куда здесь идти. Посмотрим. А, точно. Сюда. Так, свет лучше урубить. Достал по уставу Стоишь тут как пугало Мой ствол у меня в штанах А твой в борделе остался Вот он тебе поможет Ствол этот, когда красный за жопу возьмут Юморист, мать твою Гад. Надо искать. Видишь его? Нет. Я тоже нет. Хуже. Эй, урод красный, выходи! Тогда не больно убьем! Ничего, найдется! Все у меня на мутантах чуть его! Спокойно. Such <sharp inhale> А тут, урод проклятый, только прятаться и может. Ну да. Тревога, Ах ты! Бою! Тревога! Убить! Тревога! Убить! Тревога! Суки кончили! красная! Где а где? Видел одного! Прятался газ! Надо искать! Видишь его? У меня тоже нет, может у нет никого? Было это типа с той стороны. Помните, я проходил. Так, фига шлема отлетела. Так. Не, ну блин, ну я нажал тебя Да-да-да, электроэнергия да что ты я думал это кто-то рубил А все последний раз упражняемся по включению э, я, я сдаюсь сдаюсь я я да не собираюсь я выхожу слышишь не, выхожу и сдаюсь я понял понял живи живи инстанциям пресуществовала всего несколько лет все развалилась само собой когда стало ясно что мира больше нет слухи о том что президенты по не погибли обижали а куда-то завала это просто слухи и что россия никогда не возродится из пепла с тех пор каждый был сам за себя ключ угу. О, ты смертный! Болевой сеньор, сеньор! Я в чуть Через полет.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 Туннель, видно, пулями не смогли остановить. Да. Погоди-ка. Сквозняком тянет. Значит, есть выход. Конечно, есть. Давай. Артем, помоги открыть. Да, блин, без проблем. Шагу не ступить. Это мелюзга такое устроить не могла. Наверняка есть твари побольше. Главное их не разбудить. Черт! Они уже близко! А теперь, Артём, не торопись. Теперь осторожнее. Тут все вроде чисто. Пошли! Высоковато. Так просто туда не подняться. Так, будем надеяться, лифт не подведет. Давай. Будем надеяться, давай. Есть! Генератор в порядке! Mm. Чисто! Прошу, покатаемся!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 Услышали нас, суки? Черт, в самое логово попали! Да сколько их тут? уцепился! Черт, почти его давай! Чтень их света! Не бедит нас, не по... Жри, тварь! Видел пузо? Вот в него и бей, верхний панцирь не пробьешь!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 Один за всех! Все за новость. Давай, погнали. Так, тут что закрыто? Закрыто. Реально. Так. А, так, а, сюда! А, я открыл да. слыхал! Техери театральная недалеко. Пойди, пожалуйста. Высоковато. Высоковато. Их -э двинули. Я не понимаю, что сделал у человека. Снова они! Артем, не подпускай их, а я поищу, как перебраться. Да, да, да, Понял, что... Нормально сгодится. Прошло время. Хорошо. Опа! О, нормально, ломик хороший деревья. Оп! Давай, перекидывай. Сейчас, сейчас, сейчас, я тут пройду сохранение. Дай. Айда за со мной! Погон! Четыре, его! Куда?! Бузо, сразу пуля туда! Понятное да, дело. Ну давай давай, я же как дужу. Давай, я подсажу! Цел, давай, надо уходить. Я Свет, бегом туда! Что с не сюда? нравится? Но здесь они нас не тронут. Понятно дело. Это... А, не Артем, погоди, хреново без фонаря. Дай хоть факел с варганем. Раз-два-три, ёлочка Гэрри! Ну и прожигай, я кто понял там уже... Ладно, Елочка. двинули! 2. Тут электрозамок. Провода вон туда ведут. Слушай, дратанья, у тебя фонарь, так что двигай по проводам. Где-то там должен быть щиток. Попробуй в него зарядник поткнуть. Получится запитать дверь от Троица. пробьешь молочага готов первый да. пошел за мной перед на я был явно твоем месте двери лучше прикрыть до театральной осталось совсем чуть-чуть вход в метро судя по всему должен быть где-то рядом но каким Ребята, малым ни было стройки, бы это расстояние, нам предстоит пройти по стройки, его по так поверхности, стройки, а наверху так что... каждый шаг Ребят, и каждый вдох. Прибыли, Артём! Заберись, до темноты осталось всего.